Привет! Давайте поговорим про Инстаграм. Инстаграм — это не только для фоточек или картинок. С его помощью можно системно привлекать посетителей на ваш сайт. Как? Обсудим в этом видео. С вами Роман Стальмах и Бризмедиа. Инстаграм становится все популярнее среди пользователей. Именно поэтому он так необходим для предпринимателей. Тем более, что Инстаграм создал специальные бизнес-аккаунты для тех, кто хочет привлекать трафик на свой сайт. Это непросто. Давайте обсудим здесь несколько вариантов. Первое. Нужно отметить, что Instagram позволяет разместить кликабельную ссылку только в одном месте – в описании профиля. То есть, если вы будете размещать ссылки в постах или в комментариях, они не будут кликабельны, они будут просто в виде текста. Эффективнее всего размещать релевантную ссылку в описании профиля и ссылаться на нее в постах, например, заканчивая пост фразой если хотите больше информации — ссылка в профиле. Или хотите купить — ссылка в профиле. Или что-то подобное. Кстати, я бы советовал менять этот линк периодически в зависимости от задач. Вы можете использовать ссылку на вашу главную страницу сайта, а можете отправлять посетителей на конкретный продукт или портфолио. Второе. Делайте рекламу в Instagram. Еще один простой способ направлять трафик на сайт — это рекламные кампании. Тут вы сможете добавить кнопку «Узнать больше» которая будет кликабельной и будет перенаправлять посетителей на ваш сайт. Реклама в Instagram настраивается там же, где и реклама в Facebook. Поэтому вы сможете таргетировать аудиторию по возрасту, полу, месту жительства, роду занятости, интересам и так далее. Вы сможете запустить рекламу в Instagram с бюджетом от 1 доллара в день. Есть еще два супер крутых варианта отправлять трафик на сайт. Но они пока доступны только для пользователей в США. Я думаю, что очень скоро мы тоже их сможем протестить, поэтому я о них расскажу. Третий способ – тегнуть продукт в вашем инстаграм-посте. Представьте, что вы сможете подписать продукты и товары на ваших фотографиях в инстаграме. Эта подпись будет кликабельной и переведет пользователя на лендинг, где он сможет заказать себе этот продукт. Например, если вы продаете футболки, скорее всего вы будете выкладывать фотографии моделей в ваших футболках и пользователи смогут легко заказать понравившуюся футболку просто кликнув на тег на фотографии в вашем инстаграме. 4. Прикрепить линк к вашей инстастории. Пока это нам тоже недоступно, но представьте себе возможность сделать свайп в вашей инстастори и перейти на сайт. Надеюсь, что очень скоро мы тоже сможем презентовать наши продукты и товары и прикреплять линк для того, чтобы пользователи могли легко перейти на наш сайт. Обычно Инстаграм открывает новый функционал для пользователей с определенным количеством подписчиков, например от 10 тысяч. Если у вас нет такой аудитории, вы можете спокойно заказать рекламный пост у так называемых лидеров мнений. То есть, ваш товар и услуги будут рекламировать пользователи с подходящей для вас аудиторией. Инстаграм-маркетинг набирает обороты и становится очень-очень-очень эффективным инструментом продаж для предпринимателей. А на сегодня все. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, а лучше поделитесь с друзьями. С вами был Роман Стальмах. Пока!